Агент 007. Миссия, которая вам предстоит, связана с человеком по имени Лошез. Он заказывал у нас работу за 3 миллиона пунктов. Однако как только один из наших агентов выполнил ее, он был убит. Мы хотим знать, кто это сделал. Если Лошес не захочет встречи с вами, вам придется проникнуть в его офис, который находится в Пентхаузе. Необходимо узнать имя убийцы, вернуть деньги и выбраться оттуда. Желаю удачи! Я предлагаю вам взять специальное устройство, работающее на низкой частоте, что позволяет вам скрыть от металлодетекторов необходимые вам вещи. Также для разрешения критических ситуаций я предлагаю вам вспышку. Она настолько ослепительна, что обезвредит врага на несколько секунд. Ну и наконец, сканер отпечатков пальцев предоставит вам возможность ловко обманывать систему безопасности противника. Ну вот, теперь вы экипированы. Джеймс, будь осторожнее. Однако не забудь захватить сувенирчик. Должно увидеть Глашеза. Меня зовут Бонд. Извините, мистер Бонд, но он сейчас занят. Не могли бы вы зайти попозже. <музыка> Охрана здесь очень бдительная, поэтому я советую использовать устройство против металлодетекторов. Извините, сэр, но эта зона только для служебного перска. на уровне высокой секретности. Необходимо найти лифт, чтобы попасть в пентхаус. У Лашеза вооруженная до зубов охрана. Будь осторожнее с ними. отчет об убийстве очень важной персоны. Мне нужно знать, кто это сделал. Это ужасная трагедия. И Милашес! Ладно, ладно. Но вы должны защищать меня.